Какие настройки для OBS софтвара, мне кажется, лучше подходят для моего компьютера, ноутбука, у которого... Ну, устаревший ноутбук, у которого маленькая память, Intel, Intel 3. Вот. И я, вот, я попробовал такие настройки, и мне кажется, они самые такие лучшие. Вот. Это общие настройки. Это не трогал. Это general. Стрим это... Сейчас я, я записываю именно. Стрим это как бы не влияет. Ну, стрим это туда вводишь название Facebook или YouTube. То есть название сайта, когда стримишь. Вот output, выходные данные вот я использую вот эти выходные данные simple простые вот это simple стриминг я еще не пробовал сейчас я пробовал вот именно вот это делаю видео это рекординг вот она рекординг это запись и я в общем использовал что здесь но оно плохо видно, потому что я сейчас записываю, он в рабочем состоянии, поэтому буквы вот такие как бы еле видимые. И, ну, их нельзя изменить, потому что вот сейчас этот OBS работает, и во время работы нельзя их менять. Вот они специально такие вот, еле видны, буквы. Ну вот я выбрал пока что, я ну no ухот выбрал вот это качество записи, indistinguishable quality, large file size. Также формат записи, рекординг формат я выбрал МКВ. encoder, hardware, qcv. То есть даже я не выбирал, я наугад нажал вот это, выходные данные, simple, простые. И вот эти вот эти как параметры, они автоматически мне подставили я не, не стал пока менять. Вот это МКВ можно сменить на MP4, но мне почему-то кажется, МКВ меньше забирает памяти компьютера, то есть более легкий такой, более легкий формат. Так, ну, Ауди я тоже не менял видео, у меня очень высокое, как сказать, ну, высокое качество, то есть это основное, то, что на экране, 1920 на 1080. И выходные данные. То есть запись идет точно такая же. Это HD. Ну, высокая резолюция. Вот это фильтр. Я не менял. Это написано BQBic Sharpened Scaling Sixteen Samples. И это тоже не менял. Common FPS value. То есть это рамы, рамки какие-то. Ну, с какой скоростью записывается видео? Делается снимки снимки 30, 30 снимков в секунду, что ли? Ну, я не разбираюсь, никак не вникал. Но это тоже я не менял. Это тоже я не менял, и это тоже ничего не менял. То есть тут у меня стоит при priority, ну как, как, как в каком виде записывать нормальное. Причем это, кстати, можно менять прямо, наверное, сейчас. Вот это, Ну, тут я вообще ничего не менял. То, что он не предложил сразу вот этот OBS Software, это я ничего не менял. Ну, вот это, мне кажется, и самое лучшее. И вроде у меня... Ну, по крайней мере, вот сейчас я, я использую вот здесь выход. Тут два, два как бы... Ну, д, д, две основных вот эти... В области. Это для стрима вот эти данные стриминг, это для записи. То есть вот пока я испытываю запись, у меня пока неплохо записывают. Вот вот такое. Ну а до этого я пробовал вот это выходные данные за место простые, продвинутые, advanced. И у меня что-то advanced у меня не пошло. В общем, вот у кого такой тоже старый модель компьютер вот, может, мне кажется, вот это самые простые и лучшие настройки. Просто выбрать Simple, и он, ну, у меня он все подставил, все вот эти параметры. Я больше ничего не делал. То есть, вот так, так такой у меня, как бы, небольшой эксперимент работы с этим OBS софтваром. Ну, если вам интересно мое видео, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.